Всем привет! Я Надежда. Мне 25 лет. У меня замечательная семья. Это я, муж и трое замечательных деток. Очень долгое время у меня дети просили снимать видео и создать канал на Ютубе, так как у многих семей, у многих детишек они смотрели очень продолжительное время каналы, им это очень нравилось. Я долгое время сомневалась, что я готова на это, что я смогу, но потом все-таки решилась. Я решилась делиться жизненным каким-то опытом, тем, что я умею да и вообще я решилась показывать свою жизнь за кадром то есть так как я живу в обычные дни то есть как будто камеры и нет я решила показывать как мы гуляем с детьми все все все все все что мы делаем. Вот. поэтому не судите строго это мое первое видео. Я всего лишь хотела с вами познакомиться. Я вам обещаю, что дальше будет интересно. Я очень многое умею. Ну и, конечно, все, что я умею, я вам обязательно покажу, расскажу, научу. Вот. А сейчас я познакомлю вас с моими детками. Ну и все на этом. Мое первое видео на этом. И закончится. Подписывайтесь на канал. Ну и будьте с нами. Пока!